Ребят, я наконец то прошел ту миссию с головорезами этого Бенни. И я вам так скажу. Бенни, я перево переводчик, я запомнил только одну фразу тут в этой игрушке. Бенни, тебе ж говори... Я ж тебе говорил, Уинстон хочет стать твоим... быть твоим другом. Конечно, можно, Бенни. Ну, короче, Уинстон хочет стать другом Бенни... И бам-бам-клаб тоже наш теперь. Эм, получи награды 5000 долларов эм, этой местной валюты. Отчет банда с Водной улице. Номер телефона Тиффани в караоке доступна новая песни. Кстати, это очень хорошо, что в караоке доступно новая Отбивание атак вражеских... Эм, так, так, так, сопротивляемость ударом или повышение урона от удар, нет. лучше ну, лучше сопротивляемость ударом качать, потому что, ну, вот... Вот это вот, ну. Так. Чтобы, чтобы открыть новый и прием. Ну ладно, на на бэкспейс нажимаем. Бам бам, пора встретиться в условном месте через час. Айкос, Айкос, Е. Мы, короче, захватили с вами это место, бам-бам-клаб, наверное. Ну и все. опаздываешь. Конрой все еще сидит за мной, он плотно ввязался в это дело. Тебя раскрыли? Ха, меня еще пойди поймай. Ладно, как дела? Как дела, твою мать? Твою мать, Рэймон, в порядке, всё, ой, ой, ой Все, только началось. Уисон и Псеноглаз ты пропит. Я лишь тебя спрашиваю, как у тебя дела? Слушай, Рэймон, мне нужно возвращаться. Твоё душевное состояние чеважное и для меня, и для того, как ты выполняешь свою работу. Иди в жопу, я прекрасно выполняю свою работу, а это уже мне решать. Ты просто хотел сказать, Пендрю. Пендрю назначил меня твоим контроллером послушанием, Уэйн. Пендрю о а тебе может не беспокоиться, но я нет. Я, я знаю, знаю, что тебя в, в этом деле личные мотивы не приношает в бенедету. Ты полицейский, я внедренный агент. Правила у меня другие, и ты за меня мотивы. Ты слуга сгона, такой же как я. Я не такой, как И ты, понимаешь? Уйдем? Это все. Я да, все. Короче, мы прошли с вами ту миссию, которую я не мог, честно говоря, долгое время пройти. Ну, за кадром, конечно же, за кадром, потому... Эм, а... Кто звонит? Нотчпоинт, это дом у нас. Так, это М. М, М, -м. Доказательства по звезды, это М, Меч Война Молнии, так, можно взять, был бы этот меч, или вот это оружие, ну, и так, не, лучше вот этот возьмем, так, и на тап, так, посмотрим, что надо будет делать, клуб, бам эскада Камчук. Первым делом, короче, по заданиям, потом пойдем на бойцу. А, вот, не статуэт статуэтку. Первым делом лучше вернем вот эту. Стоп, а стопа, не соответствует так тут, ну м -м, вроде бы далековато, хотя лучше вот сюда вот идти как раз таки и будет по заданию найти доказать поделку звезды. Так, не, не, не, не, не, не, не. ребят, а стопа, я до сих пор не решил, какие мы задания с вами выполняем. Мы с вами выполняем задание бандитский или задание это полицейский? Не, ну по идее полицейских тоже не особо тут, ну да и тем более бандитских я тоже вернить нефритвую статуэтку в клуб. Свори. Да в меня вообще везде со всех сторон стреляется. А, правый shift надо было жать. Ну, ну тут окей, если пониклая, что включился брат на опять же. Ну, ладно, да. Ну, у меня, благо, 300 есть, 300... А, это задание банды, кстати. Я рядом с заданием банды оказался каким-то боком. Практически про горду, раскрывая преступление, чтобы... Перестать выполнять полицейские задания. А, это полицейское задание. Не ну средств патрулем под обстрелом. Мы уже едем. ТО два, полиция. Тут нету светофоров, что ли, мне не. Где я живу, в Корее или в Китае, блин? Вот самый странный вопрос. Где я живу, в Корее или... Ну что ж нападать так. Вы тут нужно бежать. На TR, перезарядить. А, там ещё нападающий... подозреваемого а так не выполнить работ не удалось вы убили всех подозреваемых пока бросьте машину бросьте воду то есть Ну это ближе всего тут. Э, поэтому... Левостороннее движение тут признано, Корее, поэтому это. это совершенно другой мир. У нас во всем мире, блин, призна правостороннее движение. Ну, во многих, короче, странах. Например, таких как моя страна, где я сейчас живу. признан правостороннее движение. Так. Отрез... Чтобы поговорить, я не займусь. Подсесть и бобик. Остановить подозреваемого. Короче, это как контрабанд-полист. Э, остановить подозреваемого. Я не могу остановить его, так как у меня это... 8 секунд и 245 миллисекунд. Это чистое вождение у меня. А, блин, я же... Черт. Я поле... Я хочу этого преступника задержать поэтому мне как бы о нефритвест тут вот еще одна кстати может быть сюда вернусь потом эй друг тут 80 разрешено а ты уже за 90 на самом-то деле едешь Про таранинство, ну ваш 812. Он все, он приехал на нач. арест. Нач. арест, так. Стоп, а на какую выходить, а? Наверное, как раз-таки это... Вы убили всех подозреваемых, так я в ноги стреляла, ага. Если yes. ну и то это не считается, как за то, что убил. Вообще-то. бам, -бам Короче, ребята, мы с вами, пожалуй, продолжим играть в Sleeping Dog в следующих сериях по капка. Давайте. До скорых встреч, ребята. Увидимся с вами в следующих эпизодах Sleeping Dogs. Пока-пока. Когда я. Да. Sleeping Dogs. Пока-пока.